что в теплом доме сегодня можем жить В мы праздник энергетика должны благодарить И город вечером огнями зажигается Все потому что на работе он старается в День этот профессиональный, поздравляем вас Пусть же тепло сердец всегда согреет в трудный час И пусть любовью ваша жизнь заряется Тогда с любой проблемой энергетик справится за вашу сложную работу вам везде почет Пускай же будет труд, вам радости доход несет И пусть всегда в ответ вам люди улыбаются Тогда с проблемой этой Энергетик, энергетик, пусть мечты сбиваются. Для тебя огни удачи чаще загораются Энергетик, энергетик, счастья, радости, любви От души вам пожелаем, Это достойны вы